Здравствуйте. Данное видео посвящено использованию алерта в программе Atas. И, вероятно, если вы торговали на фондовом рынке, то вам знакомо такое чувство, когда упустил хороший трейд, так как не заметил, что какой-либо инструмент отскакивает от линии поддержки, отскакивает от линии сопротивления, а вы просто отвлеклись на пару минут и упустили хороший трейд. И если учесть, что торговых инструментов может быть много то следить за каждым из них становится сложно. Для того, чтобы помочь пользователю с такой проблемой, в АТАС предусмотрена возможность установки алертов, то есть сигналов, подаваемых при определенных условиях. Рассмотрим это на примере. Допустим, что мы видим на графике какую-либо значимую линию, линию поддержки, линию сопротивления. Отрисовываем ее на графике, Горизонтальной линии, выделяем ее и щелкаем правой кнопкой мыши. И здесь, помимо визуальных настроек линии, мы видим настройки алерта. Включаем алерт, щелкнув соответствующий пункт меню. Далее, в зависимости от уровня волатильности инструмента, выбираем количество пунктов. Это будет расстояние между уровнем и ценой, при котором сработает алерт. То есть при нулевом значении алерт сработает, когда цена будет уже на уровне. Поставим здесь, например, 30. Далее. Можно выбрать звук алерта. Звук алерта прописывается вручную с клавиатуры. И сюда можно вписывать те аудиофайлы, которые находятся в папке Atas. В моем случае она находится. В диск C. Программ файл. Advanced Time and Sales, Sounds. И далее мы видим, что здесь есть список аудиофайлов. Можно вписать название любого из них в настройку. И тогда при срабатывании алерта будет проигрываться именно этот файл. Пишем Alert 2. Теперь этот файл будет проигрываться при срабатывании алерта. Таким образом, трейдер может нанести на график горизонтальные линии, включить алерты и заняться более важными делами, пока цена не даст о себе знать. При этом применение системы алертов не ограничивается только горизонтальными линиями. Некоторые индикаторы также снабжены возможностью оповещать о различных событиях так, например, Cluster Search, Order Flow Indicator или Dynamic Levels, которые имеют даже два типа алерта. Кроме того, алерты используются и в ленте принтов. Менее быстро реагировать на изменения частоты сделок и объема – это залог успешной торговли по ленте. Поэтому алерты по ленте могут быть очень полезны. Щелкнем по рабочему пространству ленты правой кнопкой. И заходим в настройки Settings. Далее переходим во вкладку Алерты. Тас позволяет связать с одной лентой сразу несколько алертов, и при этом каждый из них будет отвечать за принты, размер которых входит в определенный диапазон. То есть это настройки, максимальный и минимальный объем. Также можно выбрать, чтобы алерт срабатывал только на покупке, либо только на продаже. А в остальном настройке оповещения ленты не отличается от настроек обычных алертов. Активное использование алертов позволит не упускать сигналы с различных инструментов, а так как подавать сигналы могут не только движение цены, но и различные индикаторы, то становится очевидной необходимость учета всех различных алертов. То есть, услышав сигнал алерта, можно просто не понять, откуда именно он исходит. И для учета алертов. В программе ATAS есть специальное меню, чтобы открыть, заходим в файл новой алерты. Как видите, у нас открылся список оповещений, состоящий из трех столбиков, тикер, время срабатывания алерта и сообщения. Каждый алерт при срабатывании генерирует свое собственное сообщение. И чуть раньше, рассматривая настройки алерта, мы видели, что можно выбрать цвет фона и текста. Речь шла как раз о настройках этого списка. Мы настойчиво советуем вам обратить внимание на возможности системы алертов, так как ее использование может положительно повлиять на вашу торговлю. Спасибо за внимание и удачи на рынке!